Модель построения общества. Да. Что, допустим, 100 человек осталось, вообще на земле, да. Да, на острове. И тут ну, проживают какое-то время, потом начинают деление по слоям общества. Как да. По какому принципу? По бытийной массе или по, по естественному отбору. По, по естественному отбору. Если это общество, которое не имело культурного наследия, то есть это просто люди, которые, ну, скажем так, Предположим, они из разных конфессий, да? они, они из разных социальных слоев, из разных культур, из разных рас. Да? И вот они 100 человек оказались на... Ровно месте. Считайте, это хаос, это непорядок. Каждый несет свой элемент упорядоченности сознанием, да? но когда они начинают этими упорядоченностями мириться, выясняется, что получается полный хаос. Общей упорядоченности для них нет. Значит, программа естественного отбора будет работать по принципу выживает сильнейший, и сильнейший именно физически да? или психически, то есть, а скорее всего и то, и другое. Если они принадлежат к одной культурной среде, то есть, например, все мусульмане, или все иудеи, или все христиане, там, или все русские, или все нерусские, то вот как-то да, то, соответственно они при формировании принципа естественного отбора будут в большей степени опираться на ту культурную среду, которая является у них подложкой порядка. Они обогнутся на подложку порядка и будут, например, по христианским заповедям, да, кто больше всех говорит, например тот и молодец, тот и становится правителем. Да, mm -hmm. вот. Или, или, или еще что-то. Да? То есть каждый выбирает свой критерий оценки, кто является победителем. У меня просто была мысль, что да. может быть касты, да, с прошлой жизни бытийная масса, приносится даже с собой, да? И получается, что правитель, у кого больше бытийной массы, тот лидер. нет? Если он сумеет проявить определенные качества да, лидерские, значит. которые совпадут с принципом победы, потому что у него может быть бытийная масса очень большая, но принцип победы в этом обществе, например, основанном на христианстве, он не предполагает, что лидером становится человек с большой бытийной массой. Да? Соответственно, его этот принцип... Принцип построения э, социального строя в одном отдельном обществе не воспримет как лидер. И ему придется доказывать, что он лидер, доказывать различными методами: силовым воздействием, психическим воздействием, моральным воздействием, захватом власти, э, демонстрацией своих лидерских качеств. То есть как-то доказывать, ломая сам, сам принцип порядка, ломая саму систему. Порядка. То есть это как бы возможность. Кому-то да, для развития да, своей бытийной да, массы и да, себя да. же. Когда ломается старый порядок, и хаоса становится больше, чем порядка, это всегда возможность перемен. Mm -hmm. То есть быстро себе нарастить бытийную массу в новых условиях, когда порядок еще не давлеет. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Mm -hmm. До равновесия еще ну, нет этого момента равновесия. Mm -hmm. Когда появляется маг? Откуда он появляется? Из местных ли? Или присылается? Силами? Рождается, как правило. это Да. да либо, либо он уже есть. Да, человек с открытым сознанием, и тогда магия начинает быстро его экстренно трансформировать, да, чтобы догнать его до определенного уровня. Да. Причем магов будет двое, один темный, один светлый, может так, чтобы быть один, один это всегда жрец. Да. А если мы говорим о магии, то они обязаны друг другу уравновесить по моменту провода сил, которые они проводят в это общество. И их всегда двое. Да. Когда рождается дракон, рождается его убийца обязательно. То есть эти люди либо делаются, если сознание их готово и можно уже трансформировать, а если там пока нечего трансформировать, то тогда через некоторое -то время родятся, дети, да, драконы и его убийцы, которые будут выравнивать эти процессы своим движением. Один нести силу тьмы и хаоса, другой нести силу света и порядка. Да, и вот таким вот взаимным противоборствованием, да, не враждой, а именно противоборствованием, они будут в данном обществе регулировать, и выполнять и контролировать выполнение законодательства.